Медитация для начинающих. Друг, незнакомец, враг. Это медитация на развитие равностности восприятия. Прикройте глаза и полностью расслабьтесь. Сделайте медленный глубокий вдох через нос и выдох через рот. Повторите еще два раза. Ваше тело полностью расслабляется, с каждым вдохом и выдохом все больше и больше. Важно, что вы сохраняете ясность мышления, сонливость отсутствует, и вы находитесь в бодрствующем состоянии. Теперь время для мотивации. Зачем вы медитируете? Почему вы это делаете? Сформулируйте намерение в свободной форме и запомните его. Теперь визуализируйте, что в пространстве напротив вас находится ваш очень близкий друг сосредоточьтесь и посмотрите на его лицо своим мысленным взором если это трудно то по крайней мере создайте впечатление что друг находится перед вами прямо сейчас когда вы думаете об этом близком друге составьте список и отметьте для себя несколько пунктов Почему вы считаете этого человека другом? Задайте себе вопрос. Почему это мой друг? Когда вы будете обнаруживать причины, по которым вы считаете кого-то другом, осознайте, что все эти причины для дружбы связаны с очень прямым личным опытом. Осознайте, что вы являетесь тем, кто создает понятие ⁇ друг ⁇ и что понятие ⁇ друг ⁇ не существует отдельно от вас. Кажется так естественно испытывать к друзьям добрые чувства, сохранять это чувство теплоты, но попробуйте подумать о других людях в жизни ваших друзей, которые не понимают и не любят их ваших дорогих друзей вы видите лишь одну грань жизни ваших знакомых остальные люди видят другие грани и у них свое мнение и проекции по отношению к ним осознайте что вы навешиваете ярлык друг на основе личного опыта если бы кто-то был другом по своей природе то все люди относились бы к ним одинаково. А это не так. Посмотрите на непостоянство и изменчивость этого ярлыка. Друг. Подумайте о том, что если бы вы провели с этим человеком один полный день, сколько ситуаций возникло бы, когда вы отстранялись бы, либо становились ближе в отношениях друг к другу. Сохраняйте это чувство тепла и любви к своим друзьям. В то же время отпускайте привязанности и какие-либо ожидания. Пусть они растворяются и исчезают. Кажется, что близость полезна. Но всегда ли это так? Теперь Переключите свое внимание и представьте перед собой незнакомца. Попытайтесь увидеть его лицо, положение тела, в котором он находится, в пространстве перед вами. И снова составьте список, почему вы считаете этого человека незнакомцем. По отношению к этому человеку у вас может быть чувство легкого любопытства, либо безразличия. Возможно, сильные эмоции, которые не возникают естественным образом. И все же вы логически понимаете, что определенно есть люди, которые любят этого незнакомца, а также определенно есть люди, которым он не нравится. Итак, этот ярлык «незнакомец» исходит от вас. Постарайтесь это признать. Обычно к незнакомцам мы относимся нейтрально. Они нам безразличны. Но должен ли незнакомец быть причиной безразличия? Ведь именно благодаря незнакомцам в нашей жизни происходит столько разных радостей и страданий. Так разумно ли безразличие? Поэтому постарайтесь относиться к незнакомцу с той же теплотой и привязанностью, которую вы испытывали по отношению к своему другу. Осознайте, что вы можете испытывать такие же добрые чувства к незнакомому человеку. Мы точно знаем, что все хотят счастья и не хотят страданий. Вы? Ваши друзья, незнакомые люди, все. Поэтому мысленно пожелайте им счастья. Теперь переключите внимание на человека, которого вы считаете врагом, или на того, кого вы считаете очень трудным человеком. Постарайтесь ясно увидеть этот образ перед собой. Перечислите причины, почему вы считаете этого человека врагом. Попробуйте составить объективный список. «Мне не нравится он или она, потому что…» Логически вы понимаете, что в жизни тех, кого вы считаете врагом, Наверняка есть люди, которые их любят, люди, которые к ним не безразличны. Прямо сейчас вы осознаете, что эти неприятные ощущения, которые вы испытываете по отношению к так называемым «врагам», на самом деле исходят от вас, а не от них. Иначе все чувствовали бы то же самое. Таким образом… Эти люди лишь являются условием вашего дискомфорта, а не первопричиной. А теперь вспомните то время, когда кто-то, кто вам очень не нравился, на самом деле превратился в друга. Возможно, вы узнали этого человека немного больше или получили некоторый общий опыт. Ярлык изменился. Допустите возможность того, что изменения возможны. Признайте, что вы получили выгоду от взаимодействия с трудным человеком, даже если у него не было намерения принести вам пользу. Благодаря ему вы смогли развить определенные навыки и терпение в своем уме. Как можно лучше постарайтесь мысленно отправить тепло и доброжелательность этому человеку, так же, как вы это делали с другом и незнакомцем. Даже когда вы признаете, что возможно было сделано что-то неправильно по отношению к этому человеку, это не должно быть причиной для закрытия вашего сердца. Теперь подумайте, что эти три человека представляют каждое живое существо, что вы желаете каждому живому существу счастья и свободы от страданий. Посвятите заслуги, которые вы вкладываете в эти мысли, своему полному просветлению на благо всех живых существ.